Так, всем привет! Собрались на рыбалку, а тут такой ЧП у нас, о, какая дура! О, поехали, хотели за три скоси. Сейчас будет чинить, ремонт делать. Короче. Фанерку решили подложить, с одной и с другой стороны сделаем, и все. Знаю, видно там дыраты? Видно. <смех> Что там все? О, Так уже надо, с той стороны, да? <смех> Что, эту заплатку брать пока? Да, на бок поставить вообще. Не туда. Не туда. Да, в ту сторону. Давай. Вот так можно? Во. Вот такая драма, понимая, Вот это бы еще отодрать. И под нее бы засунуть. И там дырки, уже не отдерешь, да? Будут. Дырки будут там все одни. А -а -а. прибавится. Лодочка, плыви. Починили. Вот так вот, ребята, на скорую руку. А? На скорую руку говорю. Я, я, я, я, я туда приду, Ты надо шевелить туда, тебе надо. Я сейчас не подожду. Укладываю там себе. Вял, это... Кого? вот это uh -huh. Кружка наверное, -то есть. тот раз надо было, когда не поехали. Такой стиль был, такой такие А, а, Опять а, а, что-то а, поставил, да? а, вот, и, вот теперь, тот, который я тебе давал. а, а, а, вот, ну, место, наверное, а, а, тебе. а, а, а, а, а, а, а, а, Я же это по поднял, поднял. Вот. Что, не достает у тебя? Нет. Что ты не сказал? Я руки тяк тянул. Да, подожди, хоть сниму. Тут а что ты там, это не рыба она. А? Вот. Таких как пигачек Ага. Полный такой, кузов сын. полный. Это не рыба. вниз. Ну чё, погнали? Что? Тоже такое я мал, отпустил. Да. Мы бывало в войну. А кости порезан. вот это уже, вот это уже, я не знаю, что это клюнуло, У меня шуточку чуть руку не вырвало, Нет, прям удар такой и отпустил, блядь. Не верю, не верю. Вот это, блядь. Либо очень большой кирч. Не верю, не Трещина дергать. О, Так что там снимает, рыбьок точно. О, их какая рыба pong! temps家endفس Heyструк Einschie мы вы PrinciEDDecim Gosia на кукуреivoischen CamilaOSDNIKDA Такой b$$$! 발생 doдин micX. блядь. attracted bucks! instruments videojimpHow to do неё Смотрите, что поймал. О, истинный профессионализм. Ротик он, смотри. Она заглотила под самый этот, смотри прям. Ой, Самый деликатес. Ух ты, блядь, выпадите, <решили> такой крючок заглотилась, такой нажив. Клюнуло так еще как это, кирчак керчак повисло просто. Так. Надо развернуть чуть-чуть. Не, Киви. <решили> Клюю. <решили> <решили> вот, это <решили> здорово. Так. Обалдеть. Даже кошки не едят его. Нет. Вот. Здесь, я знаю, поклевка. Я да. очередной кирчак. Бесконечно можно. Быть. Где у нас треска? Бесконечно можно. Дальше. Долго ты его выматываешь? Пять Первая маленькая нас трещинка. поклевочка вот уже съедобная за да не менее ничего <laughs> да, не менее, ничего я тоже ребят поймал видите как не заброс нет только кирчики рыбы нет начальник А, комбалин опять. Ёпт. Как он долбашит, слышь? Смотри, как заглотило, блядь. <свят> О, поближе я покажу. Да. О. Больше было. Тоже комбалин. Ушла что ли? Ох ты, бля, вот она. Блин. Не знаю, что так кирчак может. Бля. Блин, давай, давай. Ты его тут выпустил, а я вот уже поймал. Бля. Ну бля, вот такой страшный зверь, бля. Ой. Мало, мне кажется, я еще остановил. Вот она, Лещина, ребята. Вот и все, ребята, закончился. Рыбалка морская. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Рыбалка, рыбалка. Что говоришь? Рыбалка, рыбалка. Все. Всем пока, ребят.